Теперь он король рейтинга Теперь он король рейтинга, снимающийся в документальном фильме Ты знаешь, о ком я говорю Они называют его Такер, Такер, умный, насколько это возможно Ни у кого, кого ты увидишь Такие оценки, как у него, у это было так извращенно Да, бесстрашный и нестареющий парень, это Такер Карлсон. Глубина комедии. Странно, что он решил прийти на мое шоу, чтобы продвигать его. Добро пожаловать обратно в программу, Такер. Как дела? Я смутно осознаю, что в моей жизни происходят подобные колебания веса, но я никогда не смотрю телевизор. У боже мой, мне больше никакой пиццы. Тебе понравилась та маленькая вещица, которую мы сделали для тебя? Я думаю, тебе следует заменить этим открытие твоего шоу. Ух, меня бесит то, что мы узнаем, Грег, если бы ты предложил программу, которая была бы смешной и не пугала. Ты мог бы превзойти существующее предложение в ночной комедии «Потому что там». Есть ли там дырка, о чем тебе стоит подумать? Да, ты знаешь, что это правда, и я немного волнуюсь, как только они выяснят, что я останусь без работы. Мне нравится тот факт, что они еще этого не сделали. Единственный забавный человек, кроме... Это Дон Ламон. Это абсолютная правда. Он самый смешной человек на телевидении. Это так интересно. Это похоже на то, что ты сбиваешь их с толку, потому что ты лучше, ты по своей сути забавный. Твой родной юмор лучше, чем этот, но ты не напуган. Это не сложная формула. Если ты... Ты Стивен Кольбер, ты талантлив. Потом ты становишься шоу для Файза, потому что ты так боишься, что на тебя накричат, а потом ты проигрываешь. И тогда тебе не приходит в голову, что я унижаю себя и себя. Тебя победил Грег Гудфильд. Нет, они не могут, потому что находятся в яростной спирали. Замечательно видеть, что ты доминируешь. Все, что стоит за этой культурой рака или глубиной комедии, является жестоким. Я почти уверен, что так оно и было. Где ты видишь страх? Где то, что вызывает страх? Ты. Сказал, что это может быть жена, но происходит что-то большее На страну снизошел дух страха, уровень паранойи Оглядываешься через плечо и проверяешь себя, прежде чем заговорить Люди не чувствуют себя свободными, вот что действительно важно так оно и есть. Любой, кто готов говорить то, что он на самом деле думает, и наблюдать реальность такой, какой он ее видит, а не фильтровать ее через какую-то внутреннюю пропагандистскую машину. Этот человек должен приложить сознательные усилия, чтобы не бояться. Вы имеете с. Это каждый божий день, конечно. Ты побеждаешь это так, как будто подавляешь эти чувства страха, побеждаешь их и побеждаешь. Это отчасти то, что меня шокировало, так как почему все больше людей так поступают. Верно. Неужели страх настолько всепоглощающий, что они готовы разрушить свою карьеру? Ты ловишь себя на том, что подшучиваешь над Джо Байденом или подлизываешься к власти. Разве ты не ненавидишь себя? У тебя есть Джим Нортон? Трудно ли было заставить людей поговорить с тобой, потому что в этом шоу трудно говорить об этом с Адамом? Есть комики, которым бы понравилось это шоу, но по какой-то причине они отменили его. А ты знаешь, что это агент, или пиарщик, или вторая половинка. Это не просто люди среднего возраста недовольны или оказывают такое давление на комиков. Это действительно их менеджеры, агенты и люди, которых Гейт держит на протяжении всего развлекательного бизнеса, конечно. С другой стороны, нравится. Успех сам по себе оправдывает, я думаю, то, что они могли бы сделать, если бы не были напуганы. Другими словами, если ваш агент не собирается вас поддерживать. Избавьтесь от своего агента. Вам не нужен агент. Это глубже. Проблема в том, что это потеря. Уверены в себе, и люди полностью убеждены, что они просто повинуются и пройдут через это. Когда это наконец закончится, они посмотрят на себя и возненавидят то, что видят, а их дети не будут их уважать. За то, чтобы стать стервой, приходится платить огромную цену. Это просто правда. Я думаю, у меня есть время для одного вопроса. Я думал о том, какие мои любимые комедии были в детстве, и смогут ли они сделать это сегодня первая настоящая комедия получила рейтинг р я видел грудь я никогда не видел ее раньше я думаю об этом фильме есть ли какой-нибудь фильм который тебе понравился который нельзя было бы снять сейчас или все ситкомы я не смотрел ни одного фильма со времен дома животных конечно это было весело Потому что это была правда, как комедия смешна только тогда, когда она правдива, вот тогда они сокрушают комиков. Когда они контролируют комиков, ты должен волноваться, это не просто какой-то парень не может сказать то, что он хочет. Ответственные люди. Сами не допустят критики. Так что благослови тебя Бог. Это то, чему я научился. Это Fox Nation и доступно прямо сейчас. Да, ты должен разобраться в Fox Nation, а это очень просто.